Привет, сектанты! Какие у вас отношения с родителями? Ваш ранний детский опыт оказывает влияние на то, кем вы вырастете. То, как ваши родители относились к вам в детстве, может остаться с вами надолго. Потому что это многое говорит о том, каким они видят вас. И в свою очередь о том, как вы должны относиться к себе. Именно поэтому токсичные отношения с родителями могут иметь столь пагубное и долгосрочное влияние на вашу жизнь. В этом видео мы рассмотрим в частности отношения между отцом и дочерью. Итак, без лишних слов, вот шесть признаков нездоровых отношений между отцом и дочерью. Первый – он отец-заочник. Был ли ваш отец рядом с вами в детстве? Будь то из-за развода, наличия другой семьи или карьеры за границей, возможно, у вас был отец, который никогда не присутствовал в вашей жизни. Он мог отсутствовать на важных событиях в особых случаях и в те моменты, когда он был вам больше всего нужен. В результате это могло оставить значительную дыру в вашем сердце. В конечном итоге, признаком нездоровых отношений между отцом и дочерью, это когда ваш отец никогда не был рядом, когда вы действительно нуждались в его присутствии или когда он никогда не прилагал особых усилий, чтобы быть рядом с вами. Второе, он эмоционально недоступен. Аналогично, даже если ваш отец действительно присутствовал в вашей жизни, либо жил с вами, либо был вашим сородителем, это все равно нездоровое отношение. Если он эмоционально закрыт и постоянно отдаляется, вместо того, чтобы утешать вас, когда вы расстроены, или разделяет вашу радость, когда вы чего-то добиваетесь, он может просто проявлять незаинтересованность. Такие отцы могут быть незаинтересованы в развитии отношений со своими детьми. Они могут видеть свою роль в том, чтобы в основном обеспечивать свою семью другими способами, например, финансово. Номер три. Он слишком контролирует. Принимает ли ваш отец все решения за вас? Это противоположность отсутствующему и эмоционально отстраненному отцу. Но не менее токсичные. Это чрезмерно контролирующий отец. Отцы, которые так относятся к своим дочерям. Как правило, строгие, властные и требовательные. Хотя некоторые из них, возможно, действительно преследуют интересы своего ребенка. Интересы своего ребенка. Им может быть трудно отказаться от контроля и позволить своим дочерям свободу, необходимую для совершения собственных ошибок, познавать мир и открывать себя в своих собственных условиях. Все это в значительной степени способствует развитию человека чувства собственного достоинства, самоуважения, психического здоровья и удовлетворенности жизнью. Номер четыре. Нечеткие границы. Как и в любых других отношениях, необходимо установить четкие личные границы для того, чтобы обе стороны чувствовали себя в безопасности, ценность и уважении. Однако часто, когда речь идет о родителях, многие из них, к сожалению, думают, что поскольку именно они вырастили вас и привели вас в этот мир, что это дает им право обращаться с вами так, как они хотят. И с токсичными отношениями между отцом и дочерью это может выглядеть как вторжение в вашу личную жизнь, игнорирование ваших чувств и принятие решений за вас, даже не спрашивая вас и не объясняя причин. Номер пять. Отсутствие открытого общения. Способны ли вы говорить друг с другом откровенно? Несмотря на то, что кажется, дети спорят со своими родителями. На самом деле, иногда может быть хорошей вещью. Потому что это показывает, что они чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы делиться и выражать свои истинные чувства друг с другом. Отсутствие открытого общения в ваших отношениях может быть причиной для беспокойства, поскольку это может привести к обману, скрытности, обидам и пассивной агрессивности между отцом и дочерью. И номер шесть – нереалистичные ожидания и постоянные сравнения. И последнее, но, конечно, не менее важное, если ваш отец возлагает на вас нереалистичные ожидания или постоянно сравнивает вас с другими дочерьми, то ваши отношения, скорее всего, не очень здоровые. Это требование совершенства от вас в любое время может быть связано с тем, что он воспринимает воспитание детей как некое соревнование, в котором они могут победить. Такие отцы часто не заботятся о том, о том, сколько усилий вы прикладываете к чему-то или как вы себя чувствуете. Важно то, как ваши достижения и неудачи отражаются на них. В результате они могут быть довольны вами до тех пор, пока вы не станете самым успешным и самым состоявшимся человеком, которого они знают. Но это всего лишь нереальные требования, которые они почему-то ожидают, что вы должны выполнить, чтобы завоевать любовь, которую они должны были отдать безвозмездно в первую очередь. Относились ли вы к чему-то из того, что мы упомянули? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться на него и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно, и не забудьте нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления, когда Немеркин публикует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Суперспасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.